Всем здравствуйте. Поехали мы с по Поугодим прокатиться. Вот заячий след. Собак сегодня не взял. Ворон, погоди голову вот верни. В общем, туда-обратно. А туда я ехал так вот дорогой. Тут вот кусты. Вот на предыдущем, на видео с собаками, когда я был. Тетеревов там порассказывал, что слетели с кустов. В общем, как раз вот метров сто был в стороне. В общем, с той стороны, вот этот молодняк, много заячьих следов и на ту сторону кусты, кусты есть, кусты как бы туда ходить нельзя, там другая зона, но нельзя-то это, потому что сегодня свежий снег и не метель, так что мы туда не пойдем, но заяц, я думаю, скорее всего, где-то тут лежит, потому что предыдущие охоты всегда он поднимался с этого угла там как раз, где можно ходить. Сейчас туда подъеду, где следов побольше. И привяжу ворона. С него стрелять в кустах явно неудобно. Может быть даже где-то здесь. Ага, да, вот скидка вроде как. Да, да, да. Да, да, да. Скидка туда, в общем, вправо. Сейчас тогда привязываюсь с краю, ружье собираю и положу здесь, если здесь нету, то не получится, есть то он есть, кусты, не получится, если здесь, то проеду дальше, Ну в сторону дома, я-то уже выехал, возвращаться надо будет в сторону дома, еду я уже, все свои дела проверил. Ничего интересного нет. Никого не видел. И проеду туда, где в предыдущий раз по зайцу стрелял. Так, да, сейчас где-нибудь здесь и привяжемся. Налево. Давай, вот сюда. Чтобы Кусты не мешали. В общем, как-то вот так. Вот. Пробовать буду на зайца. Снег у нас метель с утра бывает, часа 7 кончился. То есть вот этот след вот самое утро был. Есть хуже, гораздо следы задут более сильно. Вот. Ну, вроде как бы и все. Давай, Все, давай, пожелай хозяину удачи. И мы пойдем камеру вот никак не примостить. пробую дома как-нибудь подвязать начинаю головой, когда крутить она у меня постоянно сбивается так что о результатах в конце видео я пошел вот в общем еще одна двойка где обратно первая была с той стороны входной след он возле волонтального акустика. Сюда он зашел либо он короче все-таки здесь я думаю вот в этих кустах в этих кустах мне его одному никак не взять ладно сейчас еще вот так вот обойду я думаю все-таки в траву раз этот кустик он там вот заходной след ну и вот он ушел 1 0 ну как 1 0 уже даже 20 сейчас зайду погляжу где он все-таки лежал вот, наверное, как раз пока я разговаривал по телефону он наверное где-то тут и лежал. По телефону говорю, на видеокамеру. Вот это уже он прыжками пошел. Вот вообще у него лёшка. Была. Вот она, если видно, не знаю, тут видно, либо вот натоптанная, там натоптанная. Ну, в общем, а я по прямой от него шел, как раз тут же разговаривал. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать шагов, метров 12, вон он, куст. Я причем он там вот останавливался, поворачивался как раз, а он в это время видимо туда еще бежал, потом обратно вернулся. Ну ладно, что. По времени ограничен немного, пусть он тут бегает, у нас еще будет шанс. Поедем еще другого по попутную сторону дома. Посмотрим, если и тот еще нас тоже так же обманет, то зайцы это как рыбалка, это не мое. Вот так. Но было интересно. Интересно было идти. Думал, вот сейчас вот выскочит ты как его. А не как он выскочил и все и убежал. В фигушку, говорит Михаил. Вот это он зашел. Так, ну ворон у меня стоит. Меня ждет. Да, ворон? Улыбается, смеется надо мной. Пять говорит, тебя надурили. А тут до следующего зайца, буквально метров семьсот, наверное, проехать. На, держи. Подарок тебе. Может, так повезет. Ну что, приехали мы на очередное место. Заячьих следов я пока не встретил, только он все в козлину. Поставил ворона, в общем, веревку ему подлиннее привязал. Заяц ориентировочно он будет ждать оттуда. И чтобы у него был запас для маневра, для движения туда, метра два сюда, метра два. Ему главное это раз попасть, хоть копытом, хоть зубами. Да, ворон? Пакостный конь. Задаю у меня дня три назад козу Вторая коза уже, которую он Попытался Того, первую я спас тогда, прошлый год Как раз в это же время примерно С работы приехала, орёт Вышел на сарайку туда под наезд Забежал на ее Основание головы держит за шею Там уже считается еле начала катиться будто торчат. Меня увидел, бросил ее. Она в сарайку ее другую увел. К свиньям очухалась. Благополучно окатилась. И вот буквально дня три назад пошел управляться. Все козы вышли, не пересчитал их. Апсаем насыпал, кушали. Зашел к ворону. Вез сыпать. Без фонарика, Я так думаю, у него бачок там Не знаю, где стоит Слышу, коза вроде как кричит думаю, наверное, катилась должна была катиться они у меня там через загородку живут по соседству уже года 4, наверное и вот у него никогда их как бы доступ к ним там, типа как заборчика, загородка ну, голову может к ним поднимать опускать, вернее Днемник не перебраться к нему, то надо высоко прыгать. Как бы 365 дней в году контактируют. Что на него находит, не знаю. В общем, фонарик на телефоне включил, захожу, она возле него, у него лежит. Он ее через эту загородку перекинул. И шею сломал зубами. Живая еще была. но пришлось дорезать. Два или три козленка Оставалось буквально полторы недели до кота Так что у него все шансы зайца поймать или козла есть Если я на него их выгоню что, вот так вот, вот идем, заяц, если ориентировочно, если есть там то в той стороне Сейчас так вот кружочек дам что, Может тут быть не один В общем, я трех козликов минимум спугнул. Лежат, там тут тепло, все мокро. Зайчик я таких следов так и не встретил. По свежести, как тот. Есть какая-то тропка. Туда в правую часть. Задуто сильно. Не понять, в общем. Количество направлений даже примерно туда-сюда Ну и все Обошел там кругом Туда вправо не пошел, в обратную сторону так, сейчас тут еще пройдусь По канавкам по этим И к ворону выходить Это у нас так Охота на зайца если повезет Счет -то я тут говорил 2-0, 2-1 так-то, но Чуть свои вообще не занизил Достижения Что я скажу В общем, спотел я Прошел тут километр, наверное, по кругу Однако, неприятнее ездить на коне я проехал уже 20 минимум, даже больше. И я совсем не устал. Ну и погода сегодня вообще хорошая. Не знаю. А он уже и ворон мой. По градусам не знаю сколько. Но тепло. Градусов 5, наверное. Мне кажется. В общем, вот такая прогулка. Сейчас, наверное, полями и домой по-быстрому. Может быть, еще и с собаками. Потом схожу попозже к концу дня. Вот так вот. Всем пока. Если ничего еще не будет, что заснять. Не каждый раз добыча, не каждый раз. Надо иногда просто уставать и получать удовольствие от процесса.